Доброго времени суток, дорогие друзья. Меня зовут Дэн, канал Axelius Games, а мы вернулись сюда, вернулись в нашу чернейную машину бенден Dark Revival. Темное возрождение. Короче, пролетаем, проходим дальше. Мы собрали все изображения и спрят... спрятались вроде как от демона. Хотя был, конечно, момент, когда он нас словил. И это было, мягко говоря, не очень. Я никогда не спрячусь от тебя. Я уже спрятался, Зая. Найдешь когда-нибудь. Когда, когда найдешь, наберешь. Искатель, фантазер. Ох ты дурик, чернильный. Я тебе изображение, значит, принес. Можно закрыть, пожалуйста, чтобы никто не вошел. Ну, будет Никто не должен видеть мои изображения, я понял. Здравствуйте. Сторибординг. Скрининг рум. Это? Это батарейка, дядя. Тетя, простите, мы играем за тетю. Там что-то происходит. Все, как рисовался Бенди. А, это все... Ой-ой-ой, зачем я монеты трачу? Это просто еда. Я-то думал, инструменты дают. Ой, лох. Один, два, три. Один, два, три. Окей. Так, надо узнать пароль. Ха! Ну, я прекрасно понимаю, что нам нужно идти в ту сторону. Consider lucky because not everyone gets to see in here this room is where we watch our in progress animations at the end of each day to see how they're coming along we can watch a real 50 maybe times, making pages... может вот это парольуй oh <звы> А в той комнате, видимо, была подсказка, в какой последовательности они должны быть. Правильно? Берет и убегает. Сначала в руках. Посадил, убежал. В руках. Посадил. Два, три, один, получается. Два, три, Нет. лады Погнали узнавать. Тогда что и как? Наша милая Одри. Я, конечно, за нее постоянно переживаю почему-то. А, надо как там, чтобы было. Во! 3, 2, 5 получается пароль. Что это? Что это? Забираем. Все забираем. Пароль 3, 2, 5. 3, 2, и 5. Да я же правильно составил. В руках, посадил, убегает. А, наоборот. 2, 3, 5, получается. В руках, посадил, убегает. 2, 3, 5. Опа, добрейший вечерочек. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Come say hello. Слышь? Ненавижу вас. Джейн тот. Ой, зря я это делаю, чувствую. А что за квадратные пиксели вот? Это что за BDSM? Куда он делся? А что за квадратные пиксели? Я не могу понять. А. -а, -а. медиум о стоп вот да не перепрыгивай о графика сбилась почему-то и куда он делся я кажется понял почему она сбилась когда я в прошлый раз сюда залазил я жду щелкал что-то Ладно. Ну что? Я зашел поздороваться. О! Ну Полудурок. А почему Security лук? значит я что-то не открыл или это у меня галлюцинации были так стоп но мы же зашли правильно а Бля! Еще! Больная! Какая ты умалишенная! И что, теперь этот скример меня будет преследовать? они Эли. А, она, по-моему. Да ты гонишь! Снетан Сердце Блин, если они так часто будут показывать этот скримеров, то стой! О, что происходит сюда за серия? Вы чё прикалываетесь? Вот эта маленькая тварь. Она везде просто. Если не будут так часто показывать этот скример, он перестанет быть страшным. Но где он? Я знаю, что он должен появиться сейчас. Где Бенди? Believe, Где Бенди? Well, Я хочу сразу спрятаться. А, то есть сейчас он решил, ну не появляться, типа, да? Замечательно. О, Борис. Что это? Хрена себе у тебя способность. Я тоже так хочу. Что мне делать? Что-то делать. Пока все спокойно. Мне нравится. Но начало игры, да. жопу-то подог... подогрела. Все, больше назад дороги нету. The machine must endure. My English is very well как говорится, да? Ничего, сейчас еще английский подтянем. Еще застрял? Кто сейчас будет скример? Oh. <laughs> Надо помочь ему? Да, помочь его достать. Я посмотрю, что можно сделать. <связывающие> э, ну и мы за тобой тогда, что? Хорошо. Хоть один адекватный. Меня зовут Одри. Одри. Одри. Одри. Одри. Одри. Одри. Одри. Одри. Одри. Одри. Одри. У него тоже есть какие-то способности. О! Не умри, ты тоже береги себя, дружочек. Лау. <смех> Ой, блядь! А что? А, восстанавливается. <смех> Не долетел. Но это уже необычно. А мы тут были? А мы тут были. Так а что, куда нам назад? Походу назад. Нет, стоп. Мне не нравится, как иногда игра подладивает. А, да, назад. А что он там открыл? Гелс, гайс. Или что там мысль на Кэлс? По-моему, это для мальчиков? Ну ладно. Блять, ты задолбал меня пугать? Он дрем. A child of the darkness. Да-да, давай, давай. Бандешательно. Развлекай меня. А почему ничего нет? Мне бы здоровье восстановить немножко. О, бекон суп. Бакон суп. Ну все. Естественно, Я больше чем уверен, что мне сюда не... Ой. Сюда-то не надо, наверное. Или это можно пройтись, полутать? Ну, пошли. 215. Я нашел пароль какой-то. Только 215 что. Может я получу достижение, если всех шкафчики открою? Этот не открывается. этот открывается. Откройся. Так. Шторку уж я отодвинуть в сторону не могу и пройти, правильно? Запомнили, 215. А из шкафчика хоррор ждать какой-нибудь стример. опа па па па па Эти заперты. Ладно. -мо, так много-то. Там какие-то страшные звуки. Мне кажется, там кто-то шкафчики закрывает? Нет. Делючек-то я скушал. 215 пароль. Что за хрень? Я не понял сейчас. Алло? Дрю studio что за... Как это... Опять? Почему меня разворачивает? Ага. Полченчик. No, да что ты? А ну как кыш отсюда. Я так понимаю, надо улучшить ее, да? Ладно, значит, нам сюда. А еще одна пришла. Вот откуда двери открываются. Бывает uh, логич. Ладно. Не знаю, что за херня. И с чем это есть? Но уже как есть. Ко мне, они сюда не заходят. Но я хочу найти все секреты. Но мне не нравится вот это вот, что это было такое за телепорты. Алло. Игра только вышла, что за баги. Хотя да, она же только вышла. Может из-за того, что я Сенсу большую слишком поставил, меня разворачивает? Ладно, ничего страшного. Но шкафчики почти закончились. А! -а, -а, -а. 215. Пойдем. А, можно было... Нет, надо. о Прикольно. Да блин. А я теперь не выберусь отсюда. Хотя... Это то, что мне нужно было? Вроде бы это то, что было мне нужно. Давай. Теперь хота. Ооо. себе. Вот эта труба. По кайфу. Добрый вечер. Опа. А ты больной урод! Ну, кэш. Ну, эти не страшные, ладно. Они какие-то вообще безобидные. Но музыка-то огонь. Не-не-не-не-не-не, пошли нахер. отстань да откуда ты взялся так давайте-ка наверное я чувствительность э, поставлю поменьше как она и была что мне кажется что я переборщил с чувствительностью поэтому меня ворочает в разные стороны Все равно ворочает. Ладно. Игра только вышла. Прощаю. Ничего, вы подождете, я думаю, правильно? На-ка в голову. Гуляй, подруга. Все, хорошо. Отлично. Нишку собрал какую-то. Так, на этой чудесной ноте сделаем паузочку. Вот здесь.